Англия, 1670 год. Основоположник фундаментальной химии Роберт Бойль решает провести невероятный эксперимент. Его цель — проверить фантастическую догадку. Мужчине, почти ослепшему после перенесенной ветряной оспы, на глаза надевают плотную маску. Теперь его шансы разглядеть что-либо вообще равны нулю. Опыт начинается. Участник эксперимента должен ответить на вопрос, какого цвета предметы лежат перед ним на столе. Мужчина берет эти предметы в руки, ощупывает их, и всего через несколько секунд происходит чудо. Слепой с маской на глазах безошибочно называет все цвета. Ученый делает шокирующий вывод – этот человек видит кожей. Но возможно ли такое? Жили столетия, и все это время ученые спорили, видит кожа или нет. Одни утверждали, это ересь чистой воды, ведь о коже давно все известно. Другие находили новые доказательства неожиданной версии и приводили аргумент. Возможность видеть зашифрована в самой коже человека. Верна теория о кожном зрении или нет? Как разгадать этот шифр? Кто-то должен во всем разобраться. Экспериментальная площадка оснащена специальным оборудованием. Возможно, именно здесь удастся выяснить, кожное зрение всего лишь миф или другая реальность. Пяти добровольцам разного пола и возраста надевают на глаза плотную маску. Все повязки предварительно проверены. Сомнений нет, сквозь ткань ничего не видно. Опыт начинается. На ладони людей направляют лучи. Каждому достается свой цвет кому-то красный, кому-то зеленый, синий или желтый. И этот цвет необходимо назвать. Чтобы проверить, действительно человек видит цвет или же угадывает, одному участнику достанется пустышка. Луч на ладонь не направляется. В основе эксперимента лежит известнейший опыт. В 30-е годы прошлого века его проводил Алексей Леонтьев, советский ученый с мировым именем. Тогда участники признались, при попадании луча на ладонь, они чувствуют в ней легкое дрожание. В зависимости от цвета луча, дрожание усиливалось или становилось слабее. Пучок света направлен на левую ладонь. Какого он цвета? Я точно не могу понять, но пусть будет красный. Желтый. Мне кажется, это белый цвет, мне кажется. Может, я ошибаюсь? Я ничего не чувствую, а свет у меня синий. А где синий цвет? в окружении меня такой. Цвет между белым и желтым. И так все назвали цвета. Даже та участница эксперимента, которой цвет не достался. Не исключено, что остальные тоже угадывали, они а видели цвет. Если бы не одно «но», все испытали определенные ощущения и зависели они от цвета луча. Но связать эти ощущения с конкретным цветом не удалось никому. Это левая ладонь, сейчас у меня самый комфортный участок тела. Такое чувство, как будто кто-то капкается по ладони. У меня вообще никакого тепла нет, наоборот, вот здесь вот такой приятный э, прохлад, э, вот в этой части вот ладони. Неужели прав был британский ученый Роберт Бойль, когда сказал, что кожа видит цвет? Результаты проведенного эксперимента подтвердили – кожа реагирует на цвет, но все-таки видит ли она его? Если зрение с помощью глаз, а есть зрение без глаз, что ли, или вне глаз. Так может кожа видеть или нет, пока не ясно. Первый опыт закончен, а результаты противоречивые. Шифр взломать не удалось. Необходимо построить другую лабораторию и установить специальные приборы. Только они дадут точный ответ, как кожа реагирует на цвет. И реагирует ли. Знакомьтесь, это Светлана. Ей 26 лет. Три раза в неделю она приходит поплавать в бассейн. Глядя на Светлану, каждый скажет «красивая девушка». И все потому, что у нее идеальная кожа. Кожа – наша одежда. А по одежке, как говорится, встречают. А что такое вообще кожа человека? Это самый большой орган. Она занимает 15% от всей массы тела и покрывает поверхность примерно 2 квадратных метра. Но кожа удивляет не только своими размерами. Я не знаю еще таких органов, которые бы выполняли такое количество функций, как кожа. Она ежесекундно что-то испаряет, впитывает, нагревает, охлаждает, увлажняет и анализирует. Кожа больше, чем наша оболочка. Она – наш защитный скафандр. Удивительно, но факт – на экране небольшой кусочек кожи площадью всего 1 квадратный сантиметр. Фрагмент весь снабжен датчиками. Здесь находится 19 миллионов клеток, 625 потовых и 90 жировых желез, 65 волосков, 6 метров кровяных сосудов и 19 тысяч чувствительных клеток. Но если допустить, что кожа видит, то значит, где-то среди всех этих желез, волосков есть и глаза или что-то похожее на них кто знает ответ на этот вопрос может быть дети ведь как известно устами младенцев глаголит истина старшая группа детского сада тема занятий воспитанников кожа на столах у детей лежит лед стоят емкости с водой под рукой у каждого лупа дети возьмите кусочек льда и положите на кожу руки потрите Уберите лед. Скажите, что у вас появилось? Пупырышки. Говорят, еще гусиная кожа, правда? Речь идет о э, рефлекторной реакции, но возникает сокращение микроскопической мышцы, так называемая мышца, поднимающая волос. Мало кто знает, что рефлекс пупырышек или гусиной кожи достался человеку от хвостатых предков. Но обезьянам такое приспособление нужно для того, чтобы согреться. А еще в случае опасности поднятая шерсть придает животным устрашающий вид. Кажется, что для человека сегодня этот рефлекс потерял всякий смысл. Да и сам волосяной покров с веками заметно предел. Но это не совсем так. Волосы у нас разные на поверхности кожи. Они покрывают практически всю поверхность, но за исключением, может быть, ладони, подошв, красной каймыгу. Оказывается, у людей волос не меньше, чем у обезьяны. Просто они разные по типу. Это можно продемонстрировать на макаронах разной толщины и куски обычного пенопласта. Тонкие макароны – это волосы, растущие на коже человека. Толстые – на коже обезьяны. И если бы волосы человека могли отрасти и стать толще, то на вид люди были бы даже волосатее, братьев меньших. А луковицы везде практически, но рецепторный аппарат и информационная такая память, что мы на этом участке продуцируем, а что на этом совершенно разное. Звериная шкура современному человеку не нужна. Взъерошенные волосы не согреют, да и противника не напугают. А рефлекс мурашек на коже сохранился. И дело здесь не в холоде, а в стрессе. Волосяные луковицы реагируют на него так же, как и на холод. Происходит спазм сосудов. Волосы питаются капиллярами, это самая тонкая структура сосудистой... сосудистой нашей системы, да. Это самая тонкая, и если повреждаются сосуды, то уж капилляры тем более. Волос стончаются, а потом обессиленный выпадает. Получается, что рефлекс пупырышек не исчез, а усилился. Но только теперь целью этого рефлекса иная. Так кожа призывает человека смотреть во все глаза. И чем неспокойнее становится мир, тем громче кожа кричит об этом. И тем больше люди лысеют. Лысеют все. И мужчины, и женщины. И, и поскольку, я вам больше скажу, женщины лысеют в большем количестве, чем мужчин. Просто женщина, когда начинает видеть на подушке волосы, или в раковине, или на расческе, она с удовольствием начинает что-то стирать себе в голову. Удивительно, что от стресса волосы выпадают в первую очередь у женщин. У мужчин это чаще всего происходит из-за повышения мужских половых гормонов. И для того, чтобы сказать «стоп» облысению, сильному полу нужно пить препараты, подавляющие эти гормоны. А это неизбежно повлияет на сексуальную активность. Так что здесь палка о двух концах. Музей кожи при клинике кожных и венерических болезней Московской медицинской академии имени Сеченова. На восковых муляжах хорошо видно, все проблемы, на которые обращает внимание человек, по сути, видит и кожа. И реагирует не только облысением. 28-летний Михаил Катерин на собственном опыте убедился. Главный враг кожи – это стресс. Приступы сильнейшего кожного заболевания, псориаза, случаются у него регулярно. Как правило, все заканчивается больницей. Здесь ему проводят курс ультрафиолетового облучения. Темные очки не дань моде, а обязательный атрибут лечения. Я, как заметили в очках, я принимаю таблетки, и в которые поглощают ультрафиолет интенсивно. И находиться на улице, дневной свет, очень действует на глаза, на сетчатку глаз со зрением могут возникнуть проблемы. Врачи поставили диагноз Михаилу при первом же обращении к дерматологу. Корень его бед в наследственной предрасположенности к псориазу и конкретном драматическом эпизоде. В 15 лет Михаил пережил острый конфликт со свершниками. И понеслось. Очень многие пациенты наши говорят о том, что у них дебют заболевания начался после как раз перенесенного сильнейшего стресса. Обычно это гибель близких людей или э, какая-то другая ситуация. Стресс является тем толчком, который запускает псориаз в организме. Но механизм этого заболевания не изучен до конца. Поэтому на сегодняшний день псориаз считается неизлечимым. Однако есть и неожиданная версия появления этого заболевания. Как знать, может, именно благодаря ей у Михаила появится шанс вылечиться. Германия, Мюнхен. Здесь живет и работает всемирно известный автор десятка книг по психологии различных заболеваний Руди Гердальке. Специалист с 35-летней практикой не один год посвятил изучению кожи человека и тому, как стресс влияет на нее. В своих исследованиях он пришел к выводу, состояние кожи – это всего лишь отношение человека к самому себе. Кожа говорит правду. Она иногда гораздо правдивее, чем ее хозяин. Вот, например, человек с красной кожей. О таком мы можем сказать, что он является холериком, имеет взрывной характер. А о человеке с бледной кожей можно сказать, что в нем мало жизненной силы. Итак. Состояние кожи напрямую связано с самооценкой человека. Это хорошо видно на примере Светланы. Девушка считает себя красивой, она спокойна, гармонична, и ее кожа выглядит идеальной. А если человек винит себя во всех бедах, то и кожа молчать не станет. Когда человек испытывает стресс и покрывается красными пятнами, это говорит о том, что его переживания имеют сексуальную природу. Наличие угревой сыпи в подростковом периоде показывает, насколько человек готов выразить свои эмоции, но по каким-то причинам этого не делает. И тогда за него это делает его кожа. Получается, что наша кожа видит не только, что происходит снаружи, но и что внутри организма. Но все-таки, как она это делает? Что можно считать глазами кожи? Москва. В короткие сроки телевизионная студия превращается в экспериментальную научную лабораторию. В помещении строятся специальные декорации. Красная, зеленая, синяя и желтая комнаты. В синей комнате устанавливаются приборы для измерения сердечного ритма, пульса, давления и температуры тела. Данные с приборов в режиме онлайн будут получать авторитетные эксперты – психофизиолог и исследователь кожного зрения Ольга Чурилина и психиатр с огромным опытом Юрий Вяльба. Приготовились. На этот раз в эксперименте принимают участие 8 человек. Их задача ⁇ войти в комнату определенного цвета и ответить на вопросы диктора. На глазах у каждого участника, как и в первом опыте, плотная маска. Что вы чувствуете сейчас? Ну, вот, кстати, по приборам там видно, что она волнуется. Да, у нее пусть учесть почистился да. у нее. У нее там да. давление, давление поднялось, да, там тахикардия пошла у нее. Вам комфортно или некомфортно? Ну, нет. Нет, некомфортно. Вы находитесь в комнате кубической формы, и у нее есть цвет. Какой это цвет? Желтый. Какой это цвет? Ой, ну, рискну предположить, что почему-то красный. <мас> ну, так Первые результаты разочаровывают. Участники ошибаются и пытаются, как это было и в первом эксперименте, назвать цвет наугад. Что вы чувствуете сейчас? Как будто летаю. Какой это цвет? Или синий, или зеленый. Спасибо большое. Выходите, пожалуйста, и проходите к столу эксперта. Маску не снимайте. Я понял. Вопрос, конечно, такой, как бы, несколько интимный, но тем не менее. Хотел бы спросить, вот сексуальные отношения у вас с женой давно были до вот этого эксперимента? Вчера, позавчера, позавчера. Неспроста вас спросил, насколько сейчас вот сексуальная проблема интенсивна у вас, да? Ну вот, э, так сказать, полет ощущение полета, переживания. Получается, что сильные эмоции, пережитые накануне, усиливают воздействие цвета на кожу. И это настоящее открытие. Но что происходит дальше, впечатляет еще больше. Какие эмоции вы испытываете? Да вроде так. В 17 Вопрос про эмоции для него непонятен. Я ну ну не да, ]аюсь. да, да. Вам комфортно или некомфортно? Нормально вообще. Какие эмоции вы испытываете? Светло, Она как, как это было. Угу. Да. Сейчас они в глазах. светятся так. Вы находитесь в комнате кубической формы, и у нее есть цвет. Какой это цвет? Темнее, вот, как раньше. Спасибо. Как Проходите, Марк. пожалуйста, к экспертам. Как вас зовут? Александр. Александр. Скажите, а вы выпиваете вообще? вечерком иногда, так, миссарат, пивом. И это уже второе случайное открытие. Юрий Вяльба и Ольга Чурилина только по ощущениям человека смогли определить его пагубную привычку. Но этот факт говорит скорее о высоком уровне экспертов, а не о кожном зрении. Неужели никто из участников опыта так и не продемонстрирует его? Что вы чувствуете сейчас? Все очень хорошо, здесь хочется отдохнуть. Тело отдыхает. Какой-то цвет? Это зеленый. Вы находитесь в комнате кубической формы и у нее есть цвет. Какой это цвет? Красный. Как вас М зовут? Максим. Максим, вы сейчас волнуетесь? Нет. А когда вошли э, вот, а -а -а. в первые там, моменты, минуты волнения было у вас? Да, безусловно, волнение было. Ну, это мой у меня первый такой опыт прохождения эксперимента, тем у -у -у. более под таким пристальным вниманием. Результат, который показал Максим, отличный. Вслед за ним такие же результаты показывают еще два участника. Настя и Ярослав. Но что думают об этом эксперты? Я э, вообще не сторонник называть это кожным зрением. Я вообще считаю, что у человека есть некая возможность к интуитивному восприятию окружающего мира. Кожное зрение, ну я бы сказал так, э, я бы с большим сомнением бы отнесся к этому термину и к такому явлению, как кожное время. То, что мы называем кожное зрение, интуиция и как угодно, я думаю, что на этом эксперименте было видно, что в принципе оно существует. Несмотря на положительный результат, мнение экспертов Экспертов разделились. Пока не вызывает сомнения только одно – показания приборов. В синей комнате, где стояли приборы, у всех участников менялись сердечный ритм, пульс, температура тела, давление. И это не случайно. Синий цвет считается самым холодным. Он может даже вогнать человека в депрессию. В зависимости от цвета комнаты менялись и эмоции людей. Самой бурной была реакция в красных стенах. Этот цвет возбуждает и активизирует человека. Противоположно красному воздействует зеленый цвет. У него короткая волна. Он уменьшает кровяное давление и успокаивает. А вот желтый действует на всех бодряще. Недаром его используют для повышения аппетита. И что интересно, что, допустим, женщины лучше чувствуют цвет, чем мужчины. Вот я в этом убедился, преподавая там 20 с лишним лет. Все-таки человек тон тон тонкой организации, тонкой нервной системы, тонкой психики восприимчивой, он чувствует лучший цвет. И может быть, он его и кожей даже чувствует. Но можно ли в действительности увидеть цвет кожи? И если дан человеку этот дар – как подобрать ему шифр? Человек с закрытыми глазами, будучи там, освещен там, красным светом, может его увидеть через кожу или там, зеленый свет. Потому что кожа до какой-то степени, кожа век до какой-то степени прозрач. То, что мы видим с закрытыми глазами, это во многом тот образ, который хранится у нас в памяти, плюс какие-то дополнительные наши представления, наше воображение. Но если видеть цвет с закрытыми глазами все же нельзя – Тогда почему люди испытывали разные эмоции в цветных комнатах? Значит, не все так просто. Что ты чувствуешь? Ну, эта буква не очень теплая. Советский Союз, 1968 год. В стране настоящий ажиотаж вокруг Розы Кулешовой. Женщины с необычными способностями. Роза может видеть с закрытыми глазами и уверяет, что делает это кожей. Но научный мир по-прежнему отрицает возможность существования кожного зрения. Способности Кулешовой снова и снова проверяют. Женщина то все видит, то теряется в догадках. В конце концов, официальная наука выносит вердикт. Вся эта история с кожным зрением – фикция. Были там все-таки ну, достаточно тщательные исследования, которые не могли исключить подглядывание. Так, в общем-то, точно установлено не было, что она подглядывает, потому что это тоже вещь очень хитрая. Но исключить подглядывание вот те люди, которые этим занимались, они не могли. Но бытует и другое мнение о Розе Кулешовой и ее способностях. То Роза Кулешовой в ответ на раздражение светом руки был такой же по форме вызванный потенциал, как при раздражении зрения. Я считаю, что это прямое доказательство э, ученых э, мирового уровня, а это ученые мирового уровня, это самый хай-топ психологов и знают. Во всем мире они в первые сотни всегда входили. Их нельзя было обмануть. Они знали, как регистрировать вызовные потенциалы и как сделать так, чтобы Роза Кулешова не видела это раздражение. Там все было черной тканью закрыто. Это были чистые эксперименты. Сомнений по поводу существования кожного зрения всегда хватало. Были они и во времена популярности Розы Кулешовой. Остались они и сейчас. Почему большинство из нас ничего не видят, закрыв глаза? Не читают вслепую, не проникают взглядом сквозь стены? А может быть, такие качества даны не всем? Эти свойства можно развивать. Потенциально каждый может человеку. Приобрести здесь способность. Все зависит от того, как будет выражена эта способность и насколько мы сможем э, человека э, обучить этому, натренировать. Тренировать, так тренировать. Три победителя эксперимента идут развивать свое кожное зрение. А их тренером станет один из экспертов психофизиолог Ольга Чурилина. Как знать, возможно, ее методика действительно взломает секретный шифр нашего тела. И тогда каждый сможет видеть кожей. Участники опыта сразу приступают к занятиям. Времени у них немного – всего пять дней. Именно столько, как уверяют специалисты, нужно для того, чтобы оболочка тела прозрела. Верится с трудом, но вдруг игра стоит свеч. Они обязательно научатся, но образно говоря, семь потов должно будет сойти, прежде чем они смогут это делать с легкостью. Слова про семь потов – это метафора, образ, но, как выяснилось, не случайный. Иначе почему у некоторых участников эксперимента во время опыта потели ладони? А на ладонях, как известно, находится больше всего потовых пор. Может быть, ответ лежит на поверхности? Потовые поры и есть глаза кожи. Знакомьтесь, это Михаил. Он в отличной спортивной форме, потому что работает фитнес-инструктором. Ежедневно тренируется сам и тренирует других. Обратите внимание, самое большое количество потовых желез находится на ладонях и подошвах свыше 400 на 1 квадратный сантиметр. В целом на поверхности кожи Михаила около трех с половиной миллионов потовых желез. Они займут 6 километров, если растянуть их в одну линию. А что из себя представляет каждая железа? Это длинный длинный-длинный такой каналец, который свернут в клубочек, и дальше его проток выходит на поверхность кожи. Михаил нагружает мышцы по несколько часов в день, а вот его потовые железы работают постоянно. Качают от стакана пота до 4 в сутки. В жару или под нагрузкой расход пота увеличивается до полутора литров, а в стрессовых ситуациях может выделяться до 2 литров пота в час. Но для чего? Старшая группа детского сада. Воспитатель на примере простого опыта объясняет детям, с чем связано такое свойство нашей кожи, как выделение пота. Давайте намочим сейчас одну ручку водички. Алёша, мочи ручку, я вместе с тобой, можно? Вытаскиваем ручку. И давайте подуем на ту, которая сухая, на ту, которая мокрая. Что мы ощущаем? Где прохладнее? Холод ощущаешь? А как на какой ручке? Мама! На той, которая мокрая. А почему, как вы думаете? Потому что пот появляется. Пот появляется. А еще? Он испаряется и охлаждает кожу. Какая молодец. Действительно, пот необходим, потому что испаряясь, он нас охлаждает. Но не только. Это еще и выделительная система. И пот – это не только жидкость, но и запах. Известно, что пот на 99% состоит из воды и на 1% из неорганических соединений, к которым относятся, например, хлористый натрий, кальций, железо, цинк, а также из мочевой, молочной кислоты и аминокислот. После смешивания всех этих веществ получается жидкость, которая источает неприятный запах. Это и есть запах тела человека. Центр восточной медицины. Доктор Ли Хайвей более 20 лет изучает кожу и ее запахи, способен буквально носом учуять ту или иную болезнь только лишь по запаху человека. Официальный диагноз этого пациента сахарный диабет, начальная стадия. Но доктор Ли видит больного в первый раз. У больных с сахарным диабетом, и этот мужчина не стал исключением, есть своеобразный запах, сладковатый. У этого мужчины серьезные проблемы с печенью. Диагноз гемохроматоз болезнь печени которая возникает при нарушении обмена веществ заболевание запущено на этом этапе скрыть запах невозможно тут все еще проще при любых заболеваниях печени от кожи больного человека исходит запах сырой печени пример этой женщины наглядно подтверждает болезни имеют запахи независимо от пола больного ее диагноз гастрит и доктор ли видит его по запаху. При гастрите от кожи человека пахнет испорченной пищей, протухшими яйцами, и, к сожалению, эта больная женщина не исключение. Запах есть практически у любого человека, ведь почти все потеют постоянно. Вместе с потом из организма выходят продукты обмена, остатки лекарственных препаратов, ядовитые вещества. И усилить этот эффект может только одно – хорошая баня. Актриса театра Линком Татьяна Кравченко блистательно выступает на родной сцене. Ее героини – дамы с характером. Татьяна Эдуардовна и сама женщина эмоциональная. Однако пар предпочитает выпускать не на публике. Ну вот. вот, это мы пришли в одно из самых любимых мест нашего театра. Вот это тут у нас бассейн. Видите, какая красота в линкоме то а? Вот, бассейн. Вот это мое, одно из самых любимых мест в жизни – это баня. Банька с бассейном появилась всего несколько лет назад. Она была специально построена для актеров Линкома. Вот шапка лежит, вот видите, вот это, на ней написано. Певцов, народный артист России. Вот, Димочка тоже любит париться. Актриса Кравченко ходит сюда чаще других. И дело не только в эмоциональной разгрузке, дело в коже. Татьяна посещает бани еще со студенческой скамьи и не нарадуется, ведь после бани ее кожа как новенькая. Знаешь, вообще, вот, знаешь, как пантера, выходишь с веником, еще кто-нибудь подружный, знаешь, как отделает, выходишь, и то, тоже такое удовольствие, лежишь, как будто душа отлетает. Тренировка Михаила тем временем в самом разгаре. Его футболка мокрая от пота и больше похожа на географическую карту со своими климатическими зонами. Их можно легко определить при помощи тепловизора. По монитору хорошо видно, где на теле человека север, а где юг. В холодных широтах кожа на коленях, голенях и бедрах. Там она выделяет меньше тепла, и эти части тела быстрее мерзнут. А вот югом можно считать остальные участки кожи. Здесь кожа держит высокий градус постоянно. Тот, кто знает расположение всех климатических зон на своей коже, всегда девается по погоде. Хорошо. Проверим. Открывай глазки. Москва. Центр по тренировке кожного зрения. Здесь участники эксперимента получают другие знания. Учатся видеть кожей. Если они действительно освоят эту науку, то мир ждет сенсация. Где лошадь? Вот здесь лошадь. Нет? Так где у тебя? Нет, наоборот. А кому может пригодиться кожное зрение, если оно действительно существует? Все зависит от того, как будет выражена эта способность и насколько мы сможем человека обучить этому, натренировать. Если эта способность будет не только ощущать а и воспринимать форму, то, безусловно, это метод очень хороший к развитию зрения у слепых. В обычной жизни кожное зрение стало бы палочкой и выручалочкой не только для слепых людей. В числе кандидатов и те, кто хотел бы поберечь глаза, сидя перед компьютером или за рулем. То есть можно читать с закрытыми глазами, можно рисовать с закрытыми глазами, смотреть телевизор. А может ли такое зрение испортиться с годами? Постареть вместе с кожей и потерять свою остроту? Стоит с этим разобраться. Старшая группа детского сада. Занятие подходит к концу. Воспитатель предлагает детям взять лупу и рассмотреть кожу под увеличительным стеклом. Что мы видим? Волосики. Лупу. Волосики. Настю, что ты видишь? Дома. Алешенька, а ты что увидишь? Улицы. И это не плод детского воображения. При увеличении поверхность нашей кожи и впрямь похожа на большой город. У нее даже есть своя подземка, которая состоит из нескольких слоев. Верхний слой кожи это полупрозрачные кристаллы, смазанные надежным раствором, тонким слоем жира. Это мертвые клетки. Они будто панцирь покрывают более нежные ткани, спасают их от соприкосновения с воздухом. Выполнив свою задачу, клетки умирают. В среднем клетки кожи живут от 1 до двух недель. Вот и получается, что к 70 годам человек изнашивает около 48 килограммов кожи. Куда девается старая одежда? Никуда. Пыль на полках, телевизоре, подоконниках, рамках фотографий состоит в том числе и из мертвых клеток кожи. И это легко проверить с помощью обычной салфетки. Пыль исследуют в специальной лаборатории при Российском институте биологии. Уже на первом этапе анализа у специалиста не остается никаких сомнений. Пожалуйста, все поле зрения у нас усеяно чешуйками. Это мертвые умершие клетки кожи, которые упали с нас, которые мы подобрали, собирая пыль. Человек подобен змее, только змея сбрасывает кожу одномоментно, а человек постепенно. Получается, что кожа регулярно обновляется. Но тогда почему обновляясь, она все же стареет? Ведь у младенца кожа гладкая, а у старушки морщинистая. У пожилых людей процесс вот обновления, регенерации, то есть, собственно, выращивание у них на месте в организме новой кожи занимает около двух месяцев. Пока этот процесс идет, естественно, слой эпидермиса утолщается, он приобретает а, такой тусклый вид, и а, клетки не успевают возобновить его в том молодом виде, в котором мы видим это у молодых людей. Уже после 25 лет время для кожи, увы, поворачивается вспять. Рост клеток прекращается, активность затухает, часть сосудов атрофируется. Примерно к 30 годам начинается увядание, появляется усталый вид. В 35-40 лет меняется овал лица, кожа становится бугристой, а уже через каких-то 10 лет отложение жира замедляется, оболочка ссыхается появляются глубокие морщины старческие возрастные изменения кожи они проявляются на клеточном уровне причем на всех ее трех слоях как на эпидермисе на дерме на подкожно-жировой клетчатке большинство людей стареют по расписанию но есть исключения из правил счастливчики которые знают как сохранить молодость кожи и возможно ее зрение театр модерн Основательница и художественный руководитель театра светлана врагова лучший пример для подражания она выглядит гораздо моложе своих лет. Это генетика. Вот есть актрисы, я замечала, и мои ровесницы и даже моложе, у которых на коже такие мелкие-мелкие-мелкие-мелкие морщинки. И какими там э, пластическими операциями, мезотерапией, чем хотите, не колите, они будут. Для враговой важно все – и блеск, и порядок в собственном театре, и то, как она выглядит сама. Свой первый спектакль Светлана поставила еще будучи студенткой ГИТИСа. Свой первый крем нанесла на лицо еще раньше. 15 лет, когда мне было, мама дала крем и сказала «Мажься всю жизнь». Не обязательно этим кремом. 15 лет, да, казалось бы, что там мазать-то. Она сказала «Мажься, потом будет поздно». Но секрет молодости враговой не только в кремах и хороших генах. Девиз «Худрука Модерна» такой – Хочешь сохранить молодость, прикрой личика. Я раньше загорал как полоумная, но это было детство. Мы лежали вот так вот, ляжем и лежим, пока не, не обуглимся. Но было другое солнце. А когда начались вот эти всякие испытания бесконечные всех стран мира, Китай, Кори, уже стало опасно. Я тоже, мы вот, если я езжу в Черногорию к своим друзьям, то у нас всех такие вот шляпы, мы до 11 там посидим и тут же уходим. Солнце ускоряет процессы старения в тысячу раз. При воздействии солнца в коже начинает активно вырабатываться меланин. Это пигмент, находящийся в глубоких слоях кожи. Чем больше это воздействие, тем больше меланина и тем сильнее загар. В случае, если человек не загорает, закрывается от солнца, его кожа меланин почти не вырабатывает. Она остается бледной, и это защищает кожу не только от старения, но и от более серьезной опасности. Очень долгое время было модным, например, иметь красивый загар на коже. И на самом деле эту моду ввела Коко Шанель в 40-е годы. И такая кожа загорела. Она ассоциировалась со здоровьем, прежде всего. Со здоровьем, э, с спортом, с каким-то успехом, успешностью. Но очень резко увеличилось количество заболевших меланомой. А, как известно, меланома – это одна из самых злокачественных опухолей, которая быстро очень метастазирует. Не только смертельные заболевания кожи, но даже ожоги могут принести человеку массу страданий. А можно ли заменить больную кожу на другую, здоровую? Можно, уверяют ученые. Московский ожоговый центр принял скорой помощи имени Склифосовского. О том, что такое «другая» кожа, здесь знают не понаслышке. С ее помощью спасают людей, попавших в беду. Это может быть не только ожоги, понимаете? Ведь очень большое количество ран бывает. Например, укушенные раны, да? когда собачка или зверь какой-то покрупнее, вырывается клок целый, да? и кожи нет достаточно большого фрагмента. Дефекты кожи, которые невозможно скрыть, прячут под специальной оболочкой дермальным матриксом. Это донорский заменитель человеческой кожи. Построенный дом еще без отделки. От старой кожи в нем только волокно, но жить можно. Вначале мы оцениваем состояние кожи. Это здоровая кожа здесь. После того, как мы ее специальным образом обрабатываем, мы получаем вот, такой, вот такую кожу. То есть такую кожу мы совершенно спокойно можем применять у пациента, у него не будет реакции отторжения. Иногда сам вопрос о второй коже отходит на второй план. При сильных ожогах, когда гораздо важнее облегчить человеку страдания. Таких пациентов здесь спасают при помощи кровати для обожженных. Смысл действия этой кровати в том, что э, ванна, ну, короб, будем так, металлический, в который помещаются э, микросферы. Это такие легкие частицы, э, ну, типа таких стеклянных мелких шариков. Дном этой кровати является так называемый диффузор. Через этот диффузор... Пробивается воздух. Циркулирующий воздух не дает бинтам присыхать к поврежденной поверхности. Пациент лежит будто на летающем песке. Но даже такое приспособление не всегда спасение от всех бед. Очень часто при ожогах кожа страдает на всех ее уровнях. Сама кожа, она как слоеный пирог, она состоит из многих слоев. Восстановить весь этот слоеный пирог одним только слоем клеток нет, это невозможно. Здесь должна быть э, какая-то трехмерная модель. Трехмерная модель кожи. Фантастика? Нет. Реальность. В США создали электронную искусственную кожу, которая абсолютно идентична настоящей. Более того, она примерно в 150 раз лучше реагирует на касание. Значит, такая кожа будет и видеть в 150 раз лучше? Скорее всего, да. Но только предназначена она не для людей, а для универсальных роботов. Протезирование кожи человека пока в перспективе. На что тогда надеяться тем, кому электронная кожа даже не снилась, а новая нужна как свет в окошке? Тюменская область. Город Карачаево. Об электронной коже в этих краях никогда не слышали. Зато здесь есть своя достопримечательность. Жительница города. Екатерина Неженцева, консультант по красоте. Работаю с людьми, показывать, учу людей, как правильно краситься, как правильно пользоваться косметикой, кремами и тому подобное. Но сама Катя, в отличие от многих женщин, мечтает, чтобы ее внешность соответствовала ее реальному возрасту. Ей сегодня всего 18. И в это мало кто может поверить. Бывало такое, что идем по рынку с мамой, с тетей там вот втроем, и нас за трёх сестёр принимали. Бывало, вообще, что меня за их мать принимали. У Кати редкий диагноз – прогирия. Это наследственное заболевание. Ею страдает всего около 80 человек во всем мире. Во время прогирии с двух трехлетнего возраста стремительно стареет или, как можно выразиться, слепнет кожа. А Катя сдавать стала вообще с рождения. А -а -а, мама сразу заметила, моя что что-то с Катей, говорит, не так. Какая-то она, говорит, не такая, как обычно, как должен, ну, как должен быть ребенок. Я ой мама, говорю, врачи сказали, что она так, как перехоженная, роды были очень тяжелые, поэтому она такая ну, шкуристая, морщинистая вроде бы. Но Кате в некотором смысле повезло. У нее стареет только лицо. Поэтому остановить старение можно при помощи пластической хирургии. После серии передач о девочке с редким диагнозом нашелся спонсор. Два года назад ей сделали круговую подтяжку лица. Но проблема в том, что ни одна пластика не способна сказать «стоп» про Герии. Рано или поздно маховик болезни снова запустится. Ученые, как и в случае с псориазом, бьются над загадкой про Герии годами. Но тщетно. Загадка кожного зрения тоже многим не по зубам. Споры о его существовании не утихают уже несколько веков. Но, возможно, совсем скоро этот шифр будет взломан. Москва. Центр по обучению кожному зрению. Три самых способных участника в течение пяти дней получали здесь редкие знания. Теперь настало время открыть все карты. Начинается финальная и решающая часть эксперимента. Экзамен. Первое испытание проходит Настя. И может быть ты еще сразу определишь, там животное, насекомое или ягод. Ну, я слово уже знаю, но это животное. Это животное, да. Большое. Да, да, о да. Олень. Олень, да, да. Результаты впечатляют. Наука на пороге великого открытия, если так пойдет дальше. Следующие участники Ярослав и Максим. У меня тут есть картинки так. разные. Угу. Я теперь какую-то картинку дам. Пожалуйста, попробуй так, определить. Вот, вот это, да? Uh -huh. Ну, слон большой, типа бежит за мной. Uh -huh. Не знаю, мне uh -huh. так показалось. Ну, то есть здесь какое-то животное. Uh -huh. и тебе кажется, что это? Что мне это... кажется, что это слон. слон. Ты знаешь, здесь действительно животное, оно крупное, но это не слон. Не слон. Сейчас я тебе дам какую-то картинку. Ты попробуй определить, кто там, что там. Пожалуйста. Может быть, получится почитать слово. Это растение или животное? Это я хочу у тебя узнать. Это растение или животное? Животное мне не видится. Я думаю, это растение. Нет, это животное. Животное? Mm -hmm. Ну ладно. Итак, после тренировки отличный результат показала только Настя. Девушка смогла прочитать слово и увидела цвета и изображения. А вот Максим и Ярослав оказались вот отстающих их кожа практически не увидела ничего. Кожное зрение, если говорить в целом о людях, он, конечно же, неприменим, потому что в общей массе, популяции людей, зрением мы понимаем только то, что мы видим глазами. Такие эксперименты по кожному зрению нужно проводить на большой популяции людей. Или на той, той выборке испытуемых, которые уже, говоря, сообщают о том, что у них развито кожное зрение. Наука, она не признает такого феномена, как кожное зрение. Мы говорим только о тактильных ощущениях, которые мы можем ощущать. Так есть кожное зрение или нет? Вопрос остается открытым. Информация надежно зашифрована. Возможно, такое зрение и существует. Но людям пока не дано выяснить его природу. А значит, ставить точку в споре, который еще в 17 веке начал британец Роберт Бойль, рано. В ожидании верного ответа человеку остается беречь свою кожу, как зеницу ока. В противном случае она может отомстить ему своей слепотой.